Фабрика интерьерной ковки заранее готовит новогодние коллекции товаров. На сайте создана отдельная категория «Символ года 2020». В ней собраны цветочницы настенные и подоконные, дизайн в виде мышек в цветной покраске, фигурки интерьерные и садовые, крысы и мышки, садовый кашпо для цветов. Новогодний ассортимент обновляется пополняется новыми моделями. Оформляйте заказы по ценам 2019 года.